Так, утепление фронтона, картинка что было до, не успел заснять, но попробую ее вставить. Изменил стоевые возле окна, вот. пропитал обшивку фронтона изнутри. Сейчас буду натягивать пленку, влаговетрозащитную и устанавливать дополнительные стоевые что получится увидим попозже первый угол готов два слоя не два слоя с перехлёстом сейчас вот этот слой. Мы подложим вот этот и, собирая пленку, приклеим слой к слою, чтобы конденсат у нас весь оставался наружу. Закончил. ветрозащитой фронтона прокрепил его скобой середину оставил свободной она прижмется стоевыми балками под размер утеплителя Вот здесь фронтон собран, обшивка фронтона заходит на брус, брус 100 на, 100, 100 на 150, ширина 100, доска сороковка. есть, чтобы вот здесь сделать перекрытие, чтобы не подбывало, перехлёст ветрозащиты и утеплитель уйдет вот в эту часть не должно так, по всему периметру фронтона защита закреплена все перехлесты проклеены и пробиты сколами степлера и вот сейчас будем устанавливать вот эти вот стоевые направляющие под утеплитель с шагом 58 с половиной чтобы без проблем уложить минеральный утеплитель. Так, все стоевые установлены. Дело близится к установке утеплителя. Значит, стоевые притянуты с обратной стороны через фронтонную доску через обшивку фронтона на сотые саморезы вот. расстояние между ними 58, 58 59 сантиметров уложить утеплитель будем заниматься утеплителем стоявые привернуты также коробка окна вся прокручена усиленно стянуто точнее вот. и, саморезы. и соответственно все дальнейшие стоевые с шагом 58-59 также все прокручены с обратной стороны в ну промежуточный момент вертикаль утеплена вставлено вот это вот правильно неправильно сделал не могу знать горизонтальные вот. бруски для контур возбления прикручены начальные и осталось дальше их докрутить листа 150 миллиметров вот здесь вот еще не доложил не доложил три листа получается так закончил колотить контур обрешетку вот. вот так вот она получилось. Начал вкладывать матовую утеплителя. Утепление делаю 200 миллиметров. Заполнил утеплителем перекрестную грешетку. 200 мм утепления в стене. Все плотненько. Все ровненько, аккуратненько уложено. как тебе лучше снять потолок будет где-то в середине между окном и верхним бруском окно прикует. вот сейчас буду пароизоляции обтягивать утеплитель пароизоляция вот такая ну, первый слой пароизоляции нижней точнее удалось с верхним скажу тяжело одному его разматывать особенно тяжело подрезать в стыках крыши Появился результат моих трудов. Фронтон зашит пароизоляции. Так что работа по утеплению. Фронтона закончены. Окно пока не стал вырезать, так как окна нету. Вот вырежу перед установкой окна думаю для первого раза неплохо здесь все перехлёсты граница нахлёст получилось два слоя два уровня Следующая работа по фронтону – это установка кошка. Для первого раза пойдет. Если вдруг кому-то это понравилось, дайте знать. Всем пока.